Здесь, если копнуть поглубже, целая железнодорожная мафия кормится. А мне нужен настоящий обученный ребята, чтобы ни одна бандитская сволочь даже подумать не могла, что у нас здесь главное. Боевой офицер. Ты их прям как ты ты экзаменуешь. Я их отбираю, как отбирали меня, по-другому не умею. Возглавил железнодорожный спецназ. Тоннели, мосты, это все стратегические объекты. Здесь тоже идет война. Там еще два трупа. Таковоинный лейтенант. И его дом. Наша задача – организовать засаду у моста в том месте, где поезда притормаживают и уходят на главный ход. Защитить магистраль от бандитов. Поезд прошел, все спокойно. Магистраль. Премьера. 9 и 10 декабря. В 20.00 на НТВ.